Всем привет, это Тим Ризу, и мы сегодня на пляжу, и до сих пор мы в Барселоне, и Санек тут. И я сметана! И Санёк сметана. Я первый раз в жизни двуху попробовал, с двух ног. Бок, двуху с двух ног. Что ты хочешь Это не далеко? Я никогда не это раньше. Может быть слишком далеко. Олберто! давай. Стой! Считается? Нет. Это будет блог Double сайтов. Просто сразу отсюда снимать Су-ка ты, боже, оху-ня, блядь, нахуй, нахуй, нахуй Все, последний раз в пизду, меня заебало Да. Раз. Раз. Мы снова на этом споте, и сегодня последний день тренировок. Так что послезавтра мы уезжаем, завтра отдыхаем. Сборник. Счастливый такой. А, страх светится! Перфектно. Падам! <tinham доски> Рик, <материал> <singing> <iffs enchenth jokingly> <did the> <abstract> Блин, так хорошо было. О. Все, блядь. Это еще не конец. Повторение, мать и Да как отсюда? У -у -у. Наконец -то, наконец -то. Давай, сегодня последний день в этом прекрасном доме и в Барселоне, поэтому ныряй, щучкой. Ну ты, лошара. Все, разбрызгал. Просто такой пульк был. ты мне будет точно больно. Женя репетирует технику креветки. Давай. Нет! Я смогу! Давай-давай-давай! Очень страшно! Я не могу! Ты можешь, давай! Это же надо пластом прям! Это не пластом, это руки-ноги, давай! Да ладно, один раз ударишься, ничего не будет! Это вообще не больно! Женя вошел во вкус, давай! Говорю, каждых пять минут слово «давай». Вырежешь. Да. Дубль два. Холодно же. Сразу на профессиональный уровень. 360 км. Ты меня брызгал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Как сказала Саша.